Уважаемые коллеги, меня зовут Гусева Наталья Михайловна. В видеоуроке мы посмотрим с вами очень важную тему. Тему противодействия коррупции в закупочной деятельности. Мы посмотрим вопросы, связанные с коррупционными рисками, которые позволят вам потом избежать многих нарушений. Смотрите на видеоконсультант.